Всем привет! На моем канале хочу вам показать свой кактус, какой он смешной <смех> и какой он смешной формы. Ну, наверное, в жизни он более смешно выглядит, чем на видео. Ну вот, с этой позитивной ноты начнем наш далеко не позитивный ролик. А в этом видео я вам буду рассказывать о том, как за все платит проводник. Из своей собственной зарплаты за что именно и в при каких случаях ну, так вот поехали постараюсь уложить данный формат видео всего в 20 минут сегодня у меня такая задача итак хочу рассказать вам про просто ужасные э, нелогичные правила э, ржд при Обращение с билетами. И до сих пор не могу понять, зачем РЖД ввело правило забирать у пассажиров билеты. Это вообще, я считаю, что это самый такой, ну не знаю, нелепый и ненужный элемент в этой работе, который просто портит, ну просто вот реально очень сильно портит и усложняет работу проводнику. Вот смотрите. Допустим, вот проводник собрал билеты, да, у пассажиров. Дальше, значит, он должен их положить, сложить все в билетную папку. Во-первых, из-за этого постоянно возникают разногласия между проводниками, кто ездит друг с другом. Потому что если один, например, потерял билет, а второй при этом спал, например, да, то начинается вот эта грызня, что кто из вас потерял билет, да. Начинается конфликт в вагоне, работать уже вообще, ну, как бы и так тяжело, да. Плюс еще вот эти выяснения обстоятельств, кто потерял билет, это нервотрепка, да. Ну, вы скажете, да, как адекватные люди. А как можно было вообще его потерять, если он находился в билетной папке? Ребят, вы не поверите, можно. В общем, вот у меня в мою смену был такой момент, когда я работала... Да, но у меня, конечно, такой был напарник, что не дай бог никому. Вроде как и мужчина, да, который топит и принимает уголь, да, но в то же время он, так, я сейчас вам расскажу все по этапам, ну, в общем, был очень такой безответственный к работе и совершенно вот как-то без царя в голове, что ли, в том плане, что... Вот он действительно, он не сла, сразу не складывал в билетную папку, да, вот эти вот билеты. Он держал их на столе какое-то время. И, видимо, может быть, проветривал, открыл окно, да. Вет, ну, при сильном порыве ветра у него один из билетов улетел в отверстие между столом и стеной. В общем, и там же у него стояла его тележка с его вещами. В общем, провалился этот билет. Потом мы уже его нашли, когда приехали уже в, в парк отстоя, да, вот. А, значит, была такая ситуация, началось выяснение отношений, кто из нас потерял билет, начали смотреть станцию, где сел пассажир, а в итоге выяснилось, что посадку совершал он, соответственно, в бланком записывал он все записи вел, да, и вот выяснилось, что именно это он потерял этот билет. В итоге, что было дальше? Пассажир, мужчина, просто поднял настоящую истерику в вагоне. Говорит, что мне сейчас не оплатят билет, а я еду на вахту в Уренгой, и вы обязаны мне оплатить этот билет, либо его восстановить. Вот. В общем, он взял за шкирку этого проводника и пошел с ним в билетную кассу, и тот заплатил из своего кармана 400 рублей. Я ничего не говорю, как бы 400 рублей это немного. Но, ребят, давайте так, что как бы вы пришли вообще-то на работу зачем? Для того, чтобы зарабатывать, правильно? А получается, что вы не зарабатываете, а вы вкладываете, да? Очень получается интересная система. Вот. Ну так вот, я хочу сказать, что это вообще полнейший маразм забирать у пассажиров билеты, а, да, там, там есть такое, что если пассажир не хочет отдавать билет, ты а, оставляешь у него его билет, но при этом ты должен номер его места обвести в кружочек, в бланке, для того, чтобы все знали, что а, и твой напарник, что его билет на руках. Ну что за маразм? Билет – это, а, это собственность пассажира, он его купил. Значит, что, зачем мы должны забирать? Окей, это для ревизорской проверки. Вообще, что за средний, про какой-то, не средний, а что за прошлый век, вот просто, у меня возникает вопрос, вот. Кому это надо? Зачем все эти устаревшие какие-то правила дебильные? Я всегда могу посмотреть, ну, кто у меня сел, кто у меня вышел в специализированном планшете, да. Другой вопрос, что когда этот планшет не выдают в рейс? Тогда ты можешь собрать билеты, но я считаю, что... Я считаю так, что если, допустим, ты поехал в рейс без этого планшета, то в этом случае ты просто собираешь, да, и записываешь все эти записи себе в бланк и Тут же, прям тут же, вот, не проходит 10 минут, ты раздаешь все билеты пассажирам обратно. Вот так будет правильно. Ты их не хранишь у себя, они у тебя не трясутся в вагоне, да, вместе с твоими вещами. Ты просто уже сам снимаешь с себя эту ответственность, ненужную ответственность и ненужный вот этот Элемент, когда ты должен собрать, потом э, пос, перед э, высадкой раздать. Да тебе, блин, не до этого раздать вот это вот стоять по, по всему вагону. А если в темное время суток ты как должен? Ты должен с фонарем ходить этот подсвечивать. Тебе же надо номер места, тебе же надо фамилию пассажира там посмотреть, кто там вообще мужчина, женщина, и ты должен с этим разбираться. Совсем у тебя что, других обязанностей больше нет, что ли? У тебя, ты должен проверять, есть ли туалетная бумага, есть ли мыло в туалете, да, есть ли, есть, есть ли накладки на унитаз. И ты еще должен вот за этим следить, и ты еще должен всех разбудить, чтобы они не проспали. Да пока ты этот весь вагон обойдешь, вот раздавая эти билеты, проходит огромная куча времени. Я ничего не говорю. Может быть, есть такие супер-живчики, да, которые там все делают очень быстро. Ну, а есть такие люди, которые как бы, ну, им, в принципе, вообще плевать на эти билеты. Вот они их теряют, вот как мой напарник тот, да, с которым мы ездили в ту поездку, да. И в них, в принципе, нет вообще никаких проблем, потому что они, в принципе, вообще не парятся. Они могут даже и не будить пассажиров. Вот про это тема следующего разговора. Давайте поговорим. Допустим, смотрите. А пассажир проспал свою станцию. <как>, как вы думаете, что будет в этом случае? И кто будет компенсировать его расходы на такси? А, допустим, он проспал, а до его станции он вышел на другой станции, да? А до его станции ехать, допустим, час на такси. И это будет стоить где-то, ну, не знаю, ну, ну тысячи так, четыре, допустим, да? Пусть будет такси, да? Но мы не берем там расценки регионов, мы берем северные расценки близко, близко к Уренгою, допустим, там совершенно другие расценки на такси. То же самое возьмите близко к Москве, вы совершенно здесь получите другую цифру, да, сумму поездки. Из одного города в другой город это будет очень дорого стоить. Плюс это все делается для того, чтобы подлезать попу клиенту, пассажиру, чтобы он не написал жалобу. Это все делается... Это все делается, значит, начальниками поездов, потому что они боятся жалоб, боятся выговоров, боятся, что после плохого вот такого рейса, где они себя плохо проявили, допустим, показали, что в их вагоне случился какой-то форс-мажор, в их, в их составе, да, случился какой-то форс-мажор, и... Как бы они очень сильно боятся просто, что их потом будут кидать на самые такие, э, ну, плохие рейсы. Все равно они заслуж... хотят заслужить себе рейтинг, начальники поездов. И они будут на тебя давить, что при любом твоем косяке ты заплати. Ты давай-ка заплати пассажиру за то, что он проспал и проехал. Это полностью твоя вина, что ты его не разбудил. Я не спорю, вина проводника. Но рассмотрим такой случай. И как вам будет такой случай, я вам расскажу, что э, был так, такой момент, когда э, проводник будил пассажира, а тот не вставал. И такой говорил, ну я еще пять минуточек типа полежу, и он проехал. И потом он начинал орать, а потому что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. И он даже не помнит, что его кто-то будил там, да. И с такими людьми, я вот сразу всем рекомендую, кто там еще девочки сидят, такие же худенькие, как я, маленькие, мелкие, да, и которые думают, что О, работа в РЖД связана с путешествиями. Ребят, она не связана ни с какими путешествиями, она связана с геморроем. Вот и все. И, в общем, вот таких вот мужиков, а, а, огромных, да, таких вот в телесах, вы будете вынуждены с напарником просто выносить из вагона а иначе потом просто, чтобы, ну, чтобы не выслушивать от него. Или представьте себе ситуацию, оно ну, вам надо вообще его там, э, я не знаю, там, будить его, там, распинывать, обливать его там водой, и что, как вы должны. А если вы культурный человек, например, для вас это вообще неприемлемо. Вот для вас, вот, вот для меня, например, это вообще неприемлемо подходить к человеку, и вот так вот его, блядь, трясти, понимаете, это вообще неприемлемо. То есть, как бы это вообще за гранью моего вообще восприятия, Потому что для меня это вообще как бы, ну, ну я не знаю. Я потом уже начинаю нервничать и начинаю думать, что это со мной что-то не так, что я здесь работаю, в этом дурдоме. Вот. В общем, ладно, это уже тема отдельного разговора. В общем, был такой случай Проводника. Э Значит, заставили выплатить 8 тысяч рублей. 8 тысяч, это практически десятка, да? За то, что тот побежал в туалет перед станцией, а станция была коротенькая, одну минуту. Он не успел людей высадить, потому что его прибило в туалет. Человеческий фактор, знаете? И он заплатил за это, за то, что он покакал, человек покакал на 8 тысяч рублей. Это было очень смешно, конечно, со стороны, но я думаю, что вот ему, например, было не смешно. Вот. Я, ну, я не знаю, что надо принять в таких случаях. Ты, я просто хочу сказать, вот для всех супер-супер людей, суперменов там, да, кто э, сейчас там будет смело заявлять о том, что, ну, проводник сам дурак, что не разбудил пассажира, проводник сам дурак, что его прибило в туалет, да, э, проводник сам виноват, что потерял билет. Ребят, а вы вообще в каком мире живете? Вы биороботы? вы не какаете, да, вы не, ну, как бы, а вы, как сказать, вы супер человек, у вас вот все по полочкам разложено, у вас, как у космонавтов, что ли, билеты в воздухе летают, они не проваливаются, они не падают. Нет, ребят, вы не думайте, что вы здесь самые умные, да, и вы такие, ой, типа, ну, со мной такое не случится, это вот... То же самое, как в любви, да, в отношениях. Вот мы все думаем, ой, будет носить там нас после свадьбы на руках, да. А по факту, как бы, знаете как, а мы еще думаем, мы там, а по факту, как бы, получается так, что мы проходим в жизни одни и те же ситуации, одни и те же уроки практически все и каждый день. И никто от этого не застрахован. Но за все за это платит проводник из своего кармана. Окей. А мы сюда пришли деньги зарабатывать или что? Просто вот, вот вам может быть э, там 30 лет, вам может быть 40, вам может быть 50 и выше. В РЖД работают очень пожилые люди, у которых уже э, бывает такое, что высокое давление. Они просто не соображают, что они уже делают. да? А в каком бы вы ни были состоянии, вы будете платить. Вот в любой ситуации. Значит, проехал, ты плати. Потерял билет ты плати. А знаете, как еще может быть? А если вы человек мягкий, да, ну как бы для вас это будет крутая школа жизни, РЖД, кстати, на самом деле, да. Вот. А но вас могут поставить в тупик. Вам вообще могут сказать, пассажиры, а ты потерял мой билет? А так как ты, ну, может быть, чуть-чуть невнимательный, ну, может быть, чуть-чуть мягкий. И тебя как человека легко очень прогнуть, да, и ты не можешь вякнуть, крякнуть, ты будешь молчать, то ты заплатишь. Даже если в том случае он тебя сделает, пассажир, дураком, даже если ты не терял его билет. Вот я вам серьезно говорю, такое тоже может быть. Я слышала такой случай, потому что вот РЖД пассажиров оно избаловало. А я вообще не понимаю, вот почему проводник обязан будить пассажира на его станции. Я вот это вот вообще не понимаю. А ты куда едешь вообще? Это тебе надо или проводнику? обязанность на? Смотрите, РЖД как очень сильно сэкономила вообще на зарплате проводников. То есть ты, получается, что выполняешь функции уборщика, значит, про... выполняешь функции проводника при проверке, Билетов, да. Дальше, значит, ты кто? Ты официант, ты делаешь кофе, ну, там чай пассажирам, ты продавец, ты продаешь, да. И все это в одной работе совмещено. Понимаете? То есть, ну, как бы это. Очень они хорошо сэкономили. В принципе, за такую работу, я считаю, должна быть достойная оплата. И вообще в идеале, конечно, не меньше 60 тысяч. Я считаю, что даже 50 тысяч рублей за эту работу это очень мало. И, в принципе, знаете, такие деньги, как там 25-28, это, так, внимание, не надо мне писать в комментариях, что типа, что за зарплата. Во-первых, я говорю зарплату не Московской области, я сейчас озвучу зарплату именно по Татарстану. По республике татарстан и я озвучиваю зарплату для третьего разряда то есть если вы например прошли какое-то обучение ездите там в какие-то хорошие рейсы там в может быть там в питер там может быть у вас ставка выше допустим но у вас уже соответственно не третий разряд да но я считаю, что такая зарплата, там, 25-28, когда ты и продавец, когда ты и проверкой билетов занимаешься, когда ты моешь вагон, выносишь мусор, что еще, по всем нормативам ты отвечаешь. То есть ты там должен заниматься экипировкой вагона, ты должен, например, вот матрасы, допустим, испорчены, да, вот образовались комки. Ты должен еще эти матрасы позвонить в резерв, да, и чтобы там тебе поменяли эти матрасы, ты должен. Вот я делала такие вещи. У меня, допустим, не было для мыла дозаторов, да, специальных вот этих вот на. Ну, на, на, они были не прикреплены, их они вообще отсутствовали в. В туалетной кабине вот эти дозаторы для мыла специальные, они отсутствовали. А по документации они у меня числились. Что я делал? Я звонил, выяснял этот вопрос. Мне прислали там человек, ну, механика, да, который там мне там сделал там их к стене там. Ой, так я забыл уже эту всю терминологию, как это называется. Вот, там опять мне будут... Пэм, Пэм, поездной электромеханик, но это он по, по счету отвечает. А мне прислали человека, который ну, прикрепил эти дозаторы к стене. да. Просто я не понимаю, почему проводник, я должна отвечать за эти вопросы. Почему? Для этого должен быть специальный человек, который оценивает вагон, его состояние. Вообще такие вагоны... Как бы их не надо допускать в рейс, где что-то там, какие-то проблемы, да, что-то отсутствует там, я не знаю, там выбито окно, но это уже, конечно, не... Ну, таких сейчас нету, конечно, случаев, я не буду уже наговаривать, вот. Но я имею в виду, что просто очень большие обязанности сваливаются, да, а зарплата вообще как бы не оправдана. И еще... Подождите, вот 25-27. А из них ты еще сколько заплатишь? Вот за потерянный билет, за а, то, что пассажир у тебя проспал. Даже если ты супер человек, ты не, ты не будешь застрахован от этой ошибки. Ты не будешь, не, не надо на себя строить вот сверх-сверх какие-то что ты супергерой такой, что типа с тобой это не случится. Ладно, повторяться я не буду. Значит, дальше хочу еще рассказать что также постоянно в вагоне пропадает белье это может быть кража полотенец это это просто вообще абсолютный трэш я ездила рейсом в Москву, когда проводником со своей напарницей мы... Ну, она вот, кстати, я, конечно, не очень внимательно вот отдать надо дань ей, что она, конечно, очень внимательно проверяла при сдаче белье, чтобы все было. Она считала прям, чтобы было полотенце, чтобы была просто, Все вот это она считала, да, при приемке. И один очень солидный мужчина, просто вот какой-то вот, я не знаю, дипломат прям такой, ну... По нему не скажешь, что он способен вообще что-либо украсть. Очень солидно, очень приятный, такой хорошо одет, да, пахнет дорогим парфюмом. И она ему говорит, мужчина, а где полотенце? И она просто, ну, тоже еще, конечно, я такими методами вообще не могу работать. То есть она она прям приперла его к стенке и начала от него требовать. А где полотенце? Вот так вот, давайте полотенце, давайте открывать вашу вещь. Он открывает чемодан, и у него там полотенце. То есть он украл получается, да. И, как бы, ну, ребят, ну, окей, но почему в работу проводника вообще входит вот это? Отслеживать, что украли пассажиры, что больше нечем заняться. Ну, я считаю, эта работа вообще неприемлема, и, ну, это, в общем, я мое мнение такое, Это работа просто полнейший дурдом. Вот кто хочет, кому не хватает острых ощущений, добро пожаловать, как бы. Но... Какой смысл мотать себе нервы, убивать себе здоровье, стоя на этих холодных станциях, в холод, да, и никто не посмотрит, вы должны быть одеты по форме, да, и вы будете, ну, в силу обстоятельств, допустим, плохо подготовились в рейс, не учли, что может быть резкое похолодание, не взяли дополнительную пару колготок, да, с собой, вы будете мерзнуть, вы будете постоянно болеть, какой в этом вообще смысл, я не знаю. Ну, это может быть для тех, вот, кто, э, у кого, допустим, вообще вот, в регионе в его нет нормальной работы, чтобы хотя бы тридцатку получать, э, то тогда, конечно, это оправдано, да, если у вас еще есть силы, у вас есть здоровье, вам не жалко гробить свою красоту какую-то там, да, ну, потому что, ну, это не дело, я считаю так. Вот. И, в общем-то, вот по поводу белья, еще хочу сказать, что при этом, когда происходит кража белья, проводник опять-таки платит из своего кармана. Как это происходит? То есть делается сводка по итогам какого-то периода, да, в РЖД. И если вот на весь состав пропало энное количество, допустим, не хватает там одеял, полотенца то тебе делают распечатку, то ты там, допустим, должен заплатить сколько-то, сколько-то, там, допустим, тысячу рублей, там, или больше, да, извините, с такой зарплаты еще что-то из своего кармана платить, ну, ну, оно вам надо, ну, вы в каком веке живете вообще, ну, чё? ну, что за рабство вообще, ты, ты пашешь, свое здоровье убиваешь, и, и никого, короче, это не волнует. Ну, ну в общем, вот один человек вот, ä, правильно написал в интернете, что РЖД это расшифровывается так. Рви жопу даром. Вот отличные слова. И я вот полностью это поддерживаю. Это очень круто написано было. Вот. Что еще хочу сказать? А вот по поводу формы, да, опять-таки отдельная тема. А форму, вот мне лично, на мой размер, выдали только, значит, летнюю форму серого цвета. А зимнюю форму мне не выдали. Вот просто на складе ее нет. Не то, что моего размера, а ее вообще нет никакой. Кроме верхней одежды на подкладе, мне не выдали ничего. В итоге потом меня оштрафовали же за то, что я надела юбку чуть короче, чем положено, но у меня другой не было. У меня была синего цвета юбка под форму РЖД. Она была э, ну, знаете как, вот вот колено, да, и вот ну на 3 сантиметра повыше колено, да. И как бы это уже считается нарушением. Я, я не говорю про эти случаи. Я видела проводниц, который действительно в короткой юбке, знаете, а то ли это юбка, то ли это трусы уже у нее. Но это, это уже совершенно, конечно, ну, как бы из ряда вон выходящая ситуация. То есть у меня совершенно было по-другому, у меня была нормальная длина юбка, и мне написали это в замечание. А кто виноват? А ты потом не докажешь, да? То есть тебя ты, получается, вообще везде без вины виноват, и тебе записали это в замечание. Ну, по поводу штрафа выписали, они не выписали, но зарплата что-то была вообще очень мизерная, около 23 тысяч. Я уже просто плюнула и поняла, что ну, за эти деньги я, ну, как бы не готова вот так вот, ну свое здоровье растрачивать и там э, так сильно напрягаться и вот это все ну просто потому что уже происходили ситуации уже просто на грани маразма да а на грани маразма как бы ну когда как бы я вообще человек я считаю что я адекватный человек и я не хочу работать в среде неадекватных каких-то претензий как бы ну окей как бы ну раз я могу потерпеть, промолчать, но когда это уже начинает влиять на мой доход, влиять на мое настроение, уже влиять на мою уже внешность начинать, что я не досыпаю, я нервничаю. У меня было такое, что я вызывала скорую, реально, когда я работала в РЖД, потому что у меня было очень сильное переутомление. Я не виню в этом РЖД, я виню в этом саму себя, потому что я ну, я хотела много успеть, как бы, да, и плюс у меня еще заказали фотосессию, я занимаюсь фотографией, занималась, ну, около 10 лет, сейчас тоже занимаюсь, но уже реже, как бы, вот, потому что сейчас уже у всех появились эти крутые телефоны с крутыми камерами, и, как бы, фотографы, они нужны, но они нужны, как бы, стали все реже и реже, да, из-за этого, из-за этой ситуации, что сейчас очень передовые технологии в производстве вот этих вот смартфонов, вот. И, в общем, я вызывала скорую, потому что вот я уже, вообще у меня было такое переутомление, я уже думала, что со мной что-то уже не так. Мне, ну, прям я вообще не могла, думала, что все, короче. То есть я после рейса еще пошла фотографировать свадьбу. И вот после этого у меня вот, у меня прям случился какой-то этот... Ну, как они мне написали в... во время вызова, они написали, что это было переутомление, вот. Вот Вот так. Ну, то есть, вот делайте выводы сами, в общем, имейте в виду, что за все вам придется платить. И помимо вот этой мизерной зарплаты, там, 20, даже если 28, 25 тысяч, 23 тысяч, когда, как вы получите, это будет зависеть от количества поездок, да. И имейте в виду, что вы еще из этой суммы будете за все платить. За ошибки, за свои и за чужие, за то, что клиент ну, за то, что пассажир проспал, вы не доглядели, вы будете платить за белье и за подстаканники и одеяла, которые также иногда воруют, особенно в выхтовики, потому что они едут в холодные условия, и они видят вот эти вот пледы, да, это, это вообще, знаете, это такое вот, ну, просто, я не знаю, как это назвать, позорище, не позорище такое такая ущербность, вот, да, и как вообще воровать эти одеяла, они сами-то по себе... В ужасном состоянии какие-то, да. И э, вот эти вот, они колючие. Вообще, иногда бывают, они, они бывают все в катышках. Иногда бывают, они порваны там, да. И эти же пледы люди воруют. но это уже совсем уже на грани просто фантастики. Вот. Ну, вот такое было видео. Кому понравилось, ставьте лайк. Смотрите также на моем канале выпуск. О том, какие еще минусы работы в РЖД, я под видео оставлю ссылочку на этот ролик, какие минусы работы в РЖД и также какие плюсы работы в РЖД. С вами была Дама из Амстердама. До новых встреч в новых роликах. Пока-пока.